Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего. Онлайн-гадание какого мнения друг от друге. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте <смех> любой вариант и времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Ну, кто там меня просил? Как ты, мило так говорила онлайн, а сейчас ты не говоришь. Но кто-то ноет о свечках. Вы чего у меня такие на <смех> Нытьки, а что вы ноете? То не хватает вот этого кто Тут не хватает прямо это свечку Свечку хочу дай свечку Все слышу Поэтому вот, сегодня мы будем рассматривать Какого мнения друг о друге Сегодня четыре ситуации Соответственно, ваша по, по отношению к мужчине Если вы мужчина тоже загадываете То есть здесь именно ситуация Просто для двоих людей Какого бы пола вы ни были Поэтому четыре э, ситуации <-S antes> Если вашей ситуации нет Ну нету я не такого Я вообще его ненавижу А здесь такой допустим нет Надеюсь да э, То соответственно Ну не для вас информация в этом раскладе Поэтому Короче вот так, поэтому давайте, погнали, давайте, давайте, если что, поставьте на паузу, вот. Но камушки мне, честно говоря, очень нравятся, потому что ну, мне, мне нравятся чисто эстетически и чисто на вот-вот потрогать. Они такие прохладненькие, такие гладкие, но свечки какие-то вообще нялю. Что-то вот, да, вот а за камушки, да, что-то пристрастилось, вернулась к камушкам, да. Давайте, если что, спонсоры у нас дополнительно могут спрашивать по, по раскладу. Помним, да, а, какой-либо вопрос, там, сигнификаторы, что там будет дальше, а что а дальше, а что дальше, если так. То есть, помним, да, спонсоры имеют такое право. Соответственно, если вы сейчас смотрите, можете прийти у нас на стрим, стрим будет у нас понедельника по, по среду, в обед, в час по Москве и в среду еще плюс вечером. В среду два аж стрима, а в среду еще вечером лотереи. Ну вот. Да, да, да, да. Ну, кто-то может, кто-то нет. Хорошо, ну попробуйте. Давайте, какого мнения друг о друге? Здравствуйте, кто выбрал мистическое? Мистическое. Здравствуйте, кто выбрал нас первый? Первый. Интересный вариант. Какого мнения друг о друге? Здесь будет страна насдам, здесь будет страна мужчин. Какого мнения друг о друге? Какого мнения женщины здесь у мужчин? Какого мнения мужчины здесь у женщин? У женщин. Ведь нельзя быть красивой такой, ну давай, давай, давай. Все здесь у женщине. Везде здесь есть женщина, что же самое интересное фигурирует. Давайте, давайте, вот так Какого мнения? Здесь женщина в мужчине. Что он женщина, да? А может, что он женщина? А может, что у него есть женщина? Ладно. Хм. А давайте с, с мнением мужчины я бы сказала здесь, что женщина... <coughs> Есть момент контроллера. Контролер. Женщина. А что вы женщина порой капризны Да, вы капризная женщина, да. По мнению тут мужчины. Капризулька. Здесь я бы сказала, что-то вы утаиваете от человека. Возможно, не все договариваете. Либо просто держите в себе. Если договариваете ту полностью, вы стабильно в своем роде, либо в своем деле. Вы имеете очень сильно большую стабильность, у вас правильные действия, вы стремительные. Но при этом вы, вы закрыты. Вы где-то закрыты, и не особо вы договариваете, возможно, о каких-то своих ощущениях, чувствах, либо также не договариваете о каких-то своих мыслях по какому-либо конкретному поводу. Вот. Вы, мои кошки, глаза горящие. Поэтому я бы сказала больше да. Человек вас рассматривает как некоторого правильного человека в жизни. То есть вы правильные действия делаете, вы правильные решения принимаете. Все по существу, все по правде говорите. Но есть какие-то закрытые у вас инстинкт, инстинкты, есть у вас закрытые какие-то вещи, которые вы не особо, конечно, распространяете, А если распространяетесь, то близлежащему только окружению, либо с тем, кого, с кем вы проживаете. Здесь вот такая вот. Вот, я бы сказала, девушка-женщина-девушка. Девушка. Давайте, девушка с двойным дном. То есть, есть у вас второе дно, которое ну, ну, не особо открываешь для человека, ну да, отдельный какой-то некоторый ключ чтобы открыть для того или иного гражданина. Поэтому вот здесь вот такая женщина немножечко хищница, я бы сказала, в этом плане. Но все равно с некоторыми правильными. Возможно, также э, красиво говорит, либо хорошо ведет диалоги. Я не исключаю такой еще момент. Поэтому вот такая активистка у нас интересная. Поэтому вот, вот здесь мнение у вас вот такого молодой человек. Здесь мнение, мнение. Ладненько, давайте ваше мнение о нем. Ваше мнение о нем. Возможно, я не исключаю, что мужчина миловиден в некоторых вопросах. Я не исключаю, что здесь есть и треугольники, но это не основа все равно, это не основа этого расклада. Возможно, здесь треугольники, но в плане других женщин, не соперниц. Также, что здесь присутствуют какие-то стороны, которые могут влиять именно здесь на мужчин. Либо уже влияют мамки, сестры, все дела. Вот здесь какой-то такой, кстати, момент. делаете все как считаете нужным не особо кого-то кому-то прислушиваетесь. возможно особо не состыкуетесь с мнением женщины но здесь девушка себя чувствует с вами лучше приятнее женственнее вот здесь я бы сказала такой еще момент это больше я бы сказала, больше в позитив есть тут некоторые негативные стороны но это, скорее, я бы сказала, некоторые претензии, то есть здесь есть кое-какие претензии по отношению к мужчин, к мужчинам. Не разочарование, некоторые какие-то претензии, недочетики, ну, такой и левый правый. И, соответственно, здесь присутствует к мужчине. Также здесь женщина, девушка, девушка думает, что вы, в принципе, можете очень сильно обидеть либо обмануть. Либо очень сильно хитрый в некоторых вопросах. Это связано с друзьями, либо по работе, либо и там, и там. Что здесь также имеет кто-то, какую-то женщину с жизни, очень важно. То есть здесь, здесь присутствует дама, но это не обязательно, что она с кем-то соперничает. Нет, здесь именно я бы не сказала дух соперничества, что здесь присутствует. Здесь просто какое-то некоторое влияние на вас другой женщины. Либо вы хотите повлиять на другую женщину. Но здесь и дама, кстати, думает, что она разумнее вас. Но в некоторых вопросах да, но немножко мне разумнее сидел. Ну мужчина, но я не думаю, что вы глупенький. Ну просто разумнее в некоторых вопросах я не думаю, что всех более властная, кстати, тут дама, она вот считает некоторое такое, некоторую власть за собой, возможно, также и над вами. Женщина это понимает. Хитрая дама, хитрая дамочка, ты у нас вот такая. Властительница колец, вот такая интересная дама. Вы резкий и стремительный, вам все надо, еще я бы сказала. Но вы немножко, здесь есть очень много какого-то перелетного. Ну, то есть вы либо много двигаетесь, либо везде, либо всюду, либо также просто от нее подальше находитесь, тоже я бы могла бы сказать. Но здесь есть некоторое движение, возможно, вы какой-то некоторый момент стремительный в своей жизни. Здесь я уже мужчинам обращаюсь с женской стороны. По первому варианту сигнификатор. У мне, в принципе, все, я все здесь сказала. То есть вот такой момент стремительный, женщина-женщиной. Также вы можете обидеть очень сильно. Вы можете либо обмануть, либо такой опыт у вас присутствует либо в тройке, кстати, либо вы могли состоять в трой ну, в какой-то тройке, то есть в треугольнике. Либо женщина уже в курсе то, что вы состояли когда-то в треугольнике. Также здесь может именно отыгрываться треугольник как сам настоящий, как соперницами и тому подобное. Возможно, кто-то здесь соперничает, но вот почему-то я, я не чувствую здесь дух соперничества. Он здесь не показан. То есть я не соперница ей. Вариант. Сигнификатор первый, первый, первый. Сигнификатор. Кто тут мужчина? Какой он тут? Кто он Сигнификатор мужчина. Спокойный, мирный, валантный, а, немножечко, немножечко такой, вот, знаешь, задумчивый, раздумчивый. А, надо все взвесить, надо посмотреть, надо как-то покопаться в мыслях постоянно, причем а, умеряет какой-то некоторый свой пыл также очень чувствительный здесь есть некоторая чувственность возможно некоторый момент даже эротизма доходящий, но все равно здесь как-то умирает вот понимаешь что то что такое как-то вот себя вот умирает в каких-то некоторых планах либо в некоторых мыслях а сам может с собой бороться с чем-то. Ну, поэтому вот здесь больше какой-то сигнификатор, больше такой. Но здесь чувств чувственный, да, да, здесь есть. Нечувствительность, то есть он не, они здесь не обидчивый, не в этом плане, а чувственный. Ну, жаркие пылки, страстные, любеобильные, это, конечно присутствует здесь так же. Жаркий был э, любовь, морковь, сплошные помидорки. Человек, кстати, может э, к любимой женщине испытывать, показывать и ощущать. Но все равно здесь есть какое какое коварство в плане, человек себя как-то останавливает, ограничивает, причем сам себя, возможно, как бы сравнивая также с кем-то. Э, то, есть, то есть есть какой-то такой момент сравнения, сама, сама, сама не самодурство, а вот его внутреннего какого-то беспредела, который человеку порой не дает как-то действовать. Либо дает действовать, но очень сильно медленно. Но он не торопится. Спасибо. Поэтому вот, но он чувственный. То есть здесь есть здесь сексуальные планы, здесь очень даже хорошие по такому сочетанию, очень даже мирный. Человек, кстати, у вас, я бы сказала так, вырос в гармонии сам с собой идет, поэтому вот здесь, если мы загадали молодого человека, прям совсем, ну тогда человек более более устойчивый, если он молод, вот. допустим где-то около там двадцати там подумал, он очень сильно в своей жизни устойчивую, либо устойчивую позицию занимает. Если, соответственно, взрослый, то сформированный, это об этом я бы сказала бы в первую очередь. Некоторая взрослость есть за этим человеком. Взрослые понятия, взрослые взгляды. Вот. Поэтому вот если, если у вас молодой, то он в таком плане. Если у вас взрослый, то он, соответственно, взрослый и все дела. Поэтому вот так. Ну, очень-очень приятно сигнификатор. Давайте э, дальше. Спасибо, то, что в принципе -то, досмотрели до конца. Как интересно, как интересно. У мнения вот мне так кажется, что я не досказал. Вроде что-то сказала, а что-то вот, -вот как-то не Вот у меня почему то такое ощущение. У нас какого мнения? Не про чувства. Не про чувства. Не про чувства. Не про шансы, Сизбела. У нас какого мнения? В следующий раз а, давайте про шанс? А, давайте. А, здравствуйте. Кто загадал второго а, человека для себя, будь вы мужчина либо женщина, то есть здесь мнение друг о друге. Слева будет женщина, справа будет мужчина. Кто вы загадываемый, то, соответственно, смотрите. А, какого мнения? Какого мнения здесь женщина? О мужчине женщина. Вот беспрекословно как-то. Какого мужчина мнения? Мяу лапочка. А, поэтому давайте. Кто тут мяу лапочка? Кто Мяу лапочка, да? А, а. Так, мяу лапочка. Ну давай смотреть. Двойка кубков. Трагикомедия. Трагикомедия. Все. Дама, дама, ты меня. Вот. Я тебя... Я тебя тра трагический. Драма. Драма, мелодрамы и сильные духом, как Ума Турман, в «Убить Билла». Девушки, если вы чувствуете за собой такой момент из этого фильма, вперед с песней» — это ваше. Это ваше. Профессиональные мои. давайте. Окей, ладно. Так, какого здесь мнения девушка о мужчине? новый знакомый мужчина так а может старый давай. А, давай давай давай давай давай Я бы сказала, надеж, надежного, верного своим амбициям мужчина. То есть здесь женщина загадывает, женщина мнение о мужчине, девушка девушка мнения мужчин, что он амбициозный, сильный, стабильный, но при этом размеренный в своих шагах. То есть он не просто беспределит, он может радоваться, но и при этом... Он может надавливать себе на какие-то места, может быть, надавливать даже мужчина себе на некоторое горло. То есть здесь, возможно, также человек, то есть девушка думает о мужчине, что он подавляет некоторые свои порывы. Возможно, здесь человек страстный. То есть он страстный для меня, он любвеобильный, он искренне. В некоторых вопросах мне всегда, я бы сказала. Он стремительный, с ним надо быть. с ним Либо за ним идти, либо с ним под ручку. Обязательно, иначе никак. То есть вот здесь вот какой-то... Но он где-то себя сковывает и контролирует какие-то моменты за собою. Не расплескивается, я думаю, энергии налево и направо. Здесь есть, здесь есть момент у нас семьи также. То есть либо здесь брак. Либо он находится в браке, либо у него хорошая семья. Я не исключаю эти три трактовки в этом а, раскладе. Да. Я не исключаю и так, и так, и так, и так. То есть вот здесь я прям сразу говорю. Что-то с семьей. Либо человек хочет создать семью. также с вами, э, с девушками тут. Либо здесь вообще хочет что-то изменить в семье. В семейных взаимоотношениях. Вот здесь я бы сказала больше так. Вот. Поэтому вот здесь девушка такого мнения. Но человек очень сильно страстный, очень сильно любит то, чем занимается, либо к этому стремится... Ну вот прям и человек, пошли, пошли бегом, давай. Вот здесь вот я бы сказала больше такого мнения э, девушка у мужчины. Давайте мужчина здесь, какого мнения? Драма, драма, трагедия, мелодрама. И здесь как раз-таки происходите вы, мои дорогие, даже луна у нас, даже отшельник, ну вы давайте. Вот давайте. Давайте еще семерку и четверку мечей. Будет у нас отлично. А ч ⁇ нет? Э, здесь девушка у нас... Мелодрама очень-очень, э, есть момент чувствительный, Х с хорошей интуицией, я бы сказала, э, с, с загонами. Девушка, у вас тараканы, по мужскому мнению. Ну тараканчики маленькие, ну что, ну всех же они бывают, ну у вас они вот есть. Касаемо, возможно, либо денежного, либо финансового плана, либо плана бизнеса либо недвижимости. Вот здесь есть какие-то какие такие приоритеты у вас. Вот. Возможно, не, не хватает вам некоторого тепла. То есть мужчина отмечает, что вам не хватает тепла. Либо когда-то не хватало тепла. Вы Женщина также есть момент спокойствия вас может очень сильно куда-то понести. Вы очень хороший следопыт, вы очень хорошо разбираете информацию некоторую. Но я бы сказала, где-то любви не додали. То ли в детстве, то ли сейчас не хватает. Но возможно, это касаемо детства, либо семейных отношений, либо это касается именно сейчас семейных взаимоотношений, либо вообще касается вас, вообще от родственников. То есть, возможно, даже кто-то недолюбливает. Я не исключаю такой момент. Ну, хорошая вот здесь интуиция, прям очень сразу. Я и сразу говорю. Следопыт очень хороший. Вы у нас, конечно, можете казаться большим человеком, но вы все же такая же женщина, как и все. Вот. И девушки эти некоторые тут понимают об этом. Некоторое оказание какого-то другого человека из себя может, кстати, здесь для некоторых проигрываться, но не для всех. Девушка постоянно к чему-то учится, либо к чему-то стремится. Также девушка, вы мне к чему-то стремитесь постоянно по мнению мужчин, вы не успокаиваетесь на достигнутом вообще ни в как. Ни в как вот, и, вот да, от слова совсем. Вам постоянно что-то нужно. Вы постоянно на каком-то своей ноте, вы постоянно на каком-то своей амбиции скачете, прыгаете и тому подобное. Достаточно амбициозно, да. Но ваши, ваши, ваши, ваши мысли могут заходить э, в глубочайшие дебри. Не могу сказать, что это правильные и неправильные дебри. Вот здесь Я бы я бы не сказала и не давала каких-то, что вы неправильно думаете. Вот не, не про это, не про это сочетание. И расклад общий, поэтому я здесь не буду такого говорить и утверждать. Просто, что вы очень можете глубоко закраться в дебри. Правильные они, либо они неправильные, либо как-то они как что-то приносят вам. Вот здесь я бы даже не сказала, не в этом соль, в этого расклада. Даже если вот здесь такие карты нет, нет. Вот здесь я бы даже вот не намекнула об этом. Здесь мужчина понимает, что вам не нужен какой-то бесхребетный, холодный человек. Ну, вообще ни, ни, никак вам не уперся. Вы не любите а, некоторую жесткость со стороны мужчин, некоторый холод, возможно, даже какие-то именно социально, какие-то законные... ну. Работы, которые связаны с законодательством, также здесь, возможно, какие-то также власти. Вам не особо нравятся такие люди, либо иметь отношения с такими людьми. Именно даже, я бы сказала, возможно, также любовные. То есть вам не нравятся холодные мужчины, вам не нравятся, возможно, некоторые властные мужчины, некоторые мужчины, которые занимают определенные посты в посты, посты, определенное какое-то сословие государственная поэтому вот здесь вот я бы сказала вы таких остерегайтесь то есть вы достаточно сформированы вы знаете что вы хотите при этом предлагайте к этому много усилий человек об этом в курсе вот вас не остановить вот здесь я бы сказала вас не остановить на достигнутом вы можете и кризис пережить вам этого вот вам полепчеры вот кризис раз плюнуть, вы отправитесь Поплачете, а потом оправитесь. Ну, даже, возможно, кто-то вообще даже не плачет. Поэтому, э, девушки, вот-вот как-то вот такая большая характеристика леди. Же, девушка внутри, но женщина снаружи. Вот знаешь, вот и не скажешь, что девушка. А девушка-то существует. Вот здесь вот я бы сказала, немножечко девушка также с двойным дном. Но девушка именно скрывает порой иногда такую раннюю особу. А сама такая, ух. Ух, я еще задам всем. Вот, вот я бы сказала: вот какой-то такое. Тоже девушка с двойным дном, но немножко одно наполнение другое. Наполнение другое. Поэтому вот. и ласки тоже хочется. Поэтому вот здесь вот такое. А можно сигнификатор мужчина? Можно сейчас. Сигнификатор мужчина по второму варианту. По второму варианту, кто он? Кто здесь мужчина, какой он? Какой он? Лучше какой он? Ну, он далеко от вас не убегает. Отдалеко далеко от вас не убегает. Но этого человека всегда есть некоторый круг, который его. То есть он не хорохортится на всех, у него есть круг каких-то друзей, возможно, также есть недоверие. То есть человек не доверяет практически никому, тоже, кстати, отыгрывается, либо никому, либо всем, но у него есть определенный круг лиц, кому он верит. Также здесь человека, я бы сказала, некоторый момент язык подвешен, да, здесь присутствует, то есть умеет договариваться со всеми. Но вот есть какие-то беспрекословия, вот-вот-вот, по-моему, и никак иначе. Этот человек как-то не то, что этим болеет, но это видно. Здесь может быть какого то сильного развратник, привратник, очень-очень такой... Но знаешь, девушка-драма, да, но и мужчина тоже присутствует некоторый драматизм. Возможно, он может разыгрывать драмы, он может втягиваться в драмы жизни. То есть вот, вот, я бы сказала, вот здесь вот, ну, не идентичные люди, кстати, друг о друге, то есть мнение у вас одно и при этом практически сам такое. Вот здесь вот я бы могла бы сказать, ну... Но... Здесь очень сильно сексуальные позиции, очень сильные у мужчины. То есть, прям, да. То есть, сильно любви обильный вот нам, я бы сказала. Особенно репродукция очень сильно хорошая. Если что, если... Ну да. Нет, репродукция здесь хорошая. Я бы здесь сказала, вот по такому сочетанию. А, возможно, есть дети просто уже. А, возможно, детей не дано репродукции. Нет, здесь я бы сказала, все равно очень сильно сексуальны какие-то моменты. Возможно, и дети, правда, есть. А, возможно, их и нету, но... Если что, ну, здесь я бы хотела бы сказать, да. Mm -hmm. давайте еще... Да, но человек, человека постоянно что-то здесь может не устраивать. Что-то в жизни какой то Вот знаешь, здесь, здесь очень сильно большое может самоедство быть. Лени самоедства. Здесь человек, кстати, подвержен некоторым таким людским порокам. И они достаточно явные. Вот. В работе, возможно, либо на двух работах, либо, либо совмещает что-то, либо вообще просто любит не одним заниматься. Да, и их любит достигать каких-то высот, побед. То есть не стоит на месте. Все время движется так же. Вот такой. Ну, как-то я не думаю, чтобы на одном было интересно. Тут идет, идет. Не такая энергия, как у первого. Идентично, похоже на стремление. Но здесь более... Более быстроты больше в самом сигнификаторе, нежели чем в сигнификаторе первом. Вот такой активненький все равно молодой человек. Но мнение о женщине в первом варианте, что он активный был. Хотя он на самом деле не был таким активным. Ладно, я просто сравниваю немножко и пытаюсь вот как-то разрулить какие-то ситуации, сравнивая, где больше, где меньше, чтобы есть и было понимание, что это все-таки не все здесь одно и то же. Порой бывает. Поэтому вот, короче, как-то так. Давайте, короче, у нас другой вариант. Да, прежде чем ко второму варианту у нас чувство. Чувства сказали. Вот чувство вот к этой даме. Генио чувства к даме. Какие это, здесь вот чувства у него к даме? Не до любви пока что. Не до любови, не до любви. Пока у нас молодому человеку. Ну, давайте так. Здесь может и проигрываться, как вообще от чувств нету, от слова совсем. <coughs> как чувство есть, но не к вам. Либо <coughs> пока человеку не до ощущений, не до чувств. Пока вот здесь человек более сконцентрирован на какой-то своей деятельности, на своем грузе. Здесь может именно и срабатывать некоторое переключение. То есть человек упирается в одно особо не надо пока что ничего чувствовать Но здесь я бы сказала, возможно есть Возможно присутствуют чувства Но здесь также. Ну давай еще Окей. Да, у кого-то здесь правда Здесь не присутствует вообще чувств У кого-то вообще То есть не к вам вообще Нет, не, не к вам У кого-то там ко вторым Другим девушкам У кого-то на вторую там сторону Луны смотрит. У кого-то здесь очень сложно, я бы сказала, чтобы посмотреть какие-либо чувства. Ощущение чувства тяжести, чувство некоторого изнеможения. Возможно, это чисто некоторые внутренний дискомфорт и конфликт по отношению к вам. Но здесь тогда происходит некоторый конфликт. Возможно, человек надорвался. Возможно, человек также себя плохо чувствует. То есть вот здесь не то, что недочувство, но здесь концентрация немножечко на другом. Также здесь и присутствует, даже если к вам чувства здесь присутствуют, но тогда человек с вами полностью не согласен и может вас немного огреть палка. Поэтому, если что, здесь могут чувства присутствовать, но также есть какой-то дискомфорт, конфликт внутренний по отношению к вам. Палка хочется огреть всех, здесь всех женщин. Не знаю за что, не знаю, что вы тут натворили. Девчонки, давайте при... признаемся, чё творим, чё творим, кого палка хотим, Агрид, за что? Ну, ну чё, ну чё? Поэтому, но все равно я, я еще раз и еще раз его докопала. Если кто-то в стабильности там присутствует, палка, Бошки рубим, ну понятно, понятно, вы на своей волне, за все, бошки порубали все. Окей, ладно, давайте дальше. Куда же без этого, да? Ой, ладно, давай, погнали. А, давайте. Пятерка жезлов, она никогда не является конфликтной особо, но, если что, она может очень сильно выражаться именно в плане недовольства к вам, к девушкам здесь. Поэтому... Возможно, недовольство неоправданное в какой-то степени. Я не исключаю даже тот факт, но чем-то оно вызвано, и причем очень сильно. Вот это я бы хотела подчеркнуть. То есть не просто там огреть всех, а за что-то. По мнению человека, соответственно. Поэтому вот. <смех> Насколько это... Актуально и правильно в вашей ситуации, к сожалению, я не рассматриваю здесь такой момент, но это общий расклад. Лично это лично, общий это общий. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант? Какого мнения друг о друге здесь по третьему варианту? Как будто я его рассматриваю. По третьему варианту давайте мнение женщины, мнение мужчин. Ой, как интересно тут будет мнение мужчины. Нет, давай мнение женщины мне. Мнение мужчин. Мужчин. О, твердый камень. У нас твердый камень, тройка мечей. Тройка мечей туз пентакли. Это как понимать? Тройка с мужской туз пентаклей. С другой. А, моё. <смех> Мое не денется. Никуда он не уйдет. что ты, Марин. <смех> вот здесь прям мнение женское такое. Ой. Бельчатка, крольчатка. Поэтому давай мне мужчина, туда женщине. А? <смех> так, девушка здесь может все очень близко принимать к сердцу, расстраиваться очень сильно много говорить об одной определенной какой-то теме. Возможно, как присутствует. Присутствует здесь некоторое занудство в некоторых вопросах, это со стороны у нас мужчина, мнение мужчину женщин. Ну не то, что вы зануда, но занудство в некотором плане. Ну вот это, это, купи мне, дай, ну дай. Ну здесь тоже может, но какое-то такое присутствовать. Возможно, также вы фантазерка, вас кто-то там называла, да? Ну, вы здесь расстраиваетесь быстрее, чем что-то делаете в некоторых вопросах. То есть, ну, такая вот такая вот, знаешь, это вот то же самое, вот когда вот бременские музыканты. Ничего я не хочу. Поэтому вот здесь в основном больше ничего вы не хотите. Либо какой-то такой момент промежуточного мнения о каком-либо вопросе просто. То есть вот здесь, понимаешь, здесь критично немножечко карты, но критично драматичные, то есть вы драматизируете, вы критичны в некоторых вопросах, но вы стабильны в кое-каком, возможно, в фи финансовом, либо недвижимости, здесь есть какая-то некоторая стабильность, возможно, хорошая опора у вас в жизни присутствует. Причем контролируя, контролирую, контролированная вами, вот. Но здесь, возможно, какой-то переломный момент, что вы ничего не хотите, либо не хотите то, что здесь молодой человек хочет. Вот я бы сказала, вот здесь вот какой-то так, вот какой-то так, да. Но также здесь есть некоторые фантазии, здесь некоторое творчество присутствует. То есть здесь вы э, все-таки такая творческая, интересная личность, возможно, переживающая, либо драматизирующая какие-либо ситуации. Тоже я не исключаю. Занудство в некоторых вопросах, да, есть. Ну, прям вот, э, э, э, а может быть и к врачу, да? Ничего. Вот, вот это, вот это вот когда своей царевне он вот прям вот эта песенка вот идеально сюда подходит. Да, прям вообще. Но возможно, правда есть некоторая финансовая такая опора, на что, в принципе, у вас есть чем опираться. Ну вот немножечко как ветер, вот здесь очень сильно ветер какой-то есть. Ну, возможно, даже в голове. Либо в некоторых вопросах я не исключаю. Ну такая могучая туда. дама. Вот, вы могучая меня, могучая разбирающая стая туч. Поэтому, ну, интересно, вот, понимаешь, такое промежуточное, я бы сказала, вот по этому сочетанию промежуточное, оно не сильно стабильное, и мнение, возможно, просто э, такое настроение у вас, либо такая какая-то ситуация у вас, что вы, в принципе, что-то не хотите по отношению к мужчине здесь, либо каким-то его желаниям, либо к переездам, к поездкам, либо куда-то вот к такой момент. То есть здесь, возможно, связано даже за границами все дела. То есть есть здесь, присутствует. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Да. Немножечко драму вы можете разыгрывать. По мнению тут мужчина Либо вы страдаете также. Возможно, даже от самой себя, либо от своих фантазий. Я не исключаю. Здесь и такого мнения, ну, такого грубоватого. Здесь, кстати, тоже оно может отыгрываться. Нет, это... Поленка, это не совсем. Вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот. Пойми. Какого? Давайте женщина, да? Спорный вопрос. Очень сильно любвяя, да, девушка, дева, тут о своем мужчине мне такого. Он очень сильно любвеобильный, молниеносный, скоростной, теплый, но при этом есть некоторые спорные вопросы касаемо либо денег, либо денежно-финансовых отношений. Либо, либо, либо, либо также задумывается о своем денежно-финансовом отношении, я бы сказала по отношению к вам и в отношениях с вами. Здесь есть какие-то вещи спорные для дамы, либо даму против каких-то начинаний, либо против каких-то даже ощущений, либо вот за что-то она очень сильно против. Возможно, также это касаемо там, дружбы с вами, ощущений отношений с вами. То есть, здесь тоже может такое присутствовать. То есть, да, это хороший вариант, но, в принципе, что-то мне в этом варианте не особо устраивает. То есть некоторые момент претензии, они более адек... они не то что адекватны, они прямолинейны по отношению здесь к мужчинам. То есть здесь есть определенное «мне вот не нравится то», «пятое», «десятое», «третье», шестое и тому подобное. Я не согласна с тем-то, с тем-то, с тем-то, Здесь не наоборот, я бы сказала, а здесь именно. Ну, давайте еще глянем. Да, здесь женщина, возможно, некоторые действия не особо принимает со стороны мужчины. Но не все женщины такого здесь мнения, ну, большинство, большинство здесь не готовы особо принимать либо этих мужчин, либо принимать их какие-то подарки, какую-то дружбу, какую-то свадьбу, какую-то что-то еще. Но не все. То есть вот здесь я прям сразу скажу «не все». Кто-то ожидает, наоборот, некоторых действий со стороны себя, к своей стране, Вот. Не то, что здесь подарок судьбы. Кто-то против от этого подарка судьбы. Но здесь есть и женщины, которые, в принципе, очень хотят, но им что-то не додают определенного. Возможно, и то, и то, и это об одном и том же человеке я не исключаю. То есть здесь вот и хочется, и колется, а мама не вели ту девушкам. Вот здесь я бы сказала так. Ну, здесь женщина конкретная, вот что она скажет, то она и думает. То есть вот здесь я прям сразу говорю. Здесь есть какая-то некоторая конкретика а, о том, что я лучше скажу некоторую правду, нежели чем-то что буду молчать и умалчивать. Поэтому вот, ну, возможно, некоторое дурачество здесь присутствует, что здесь могут немного даже раздражать некоторых дам. Но не всех, не всех. Также вот здесь вот, знаешь, как спорный вопрос. Вроде и нравится, а вроде и нет. Вроде хочется, а вроде не особо хочется Здесь есть какая-то некоторая спорнота Которая вот, вот, вот как-то непонятно Что же делать дальше Поэтому вот здесь и Просто есть какие-то претензии, есть какие-то вещи, которые вот не хочу, не буду, все. И правда, здесь и мужчины думает, что вы не хотите, и дама здесь не особо что-то хочет, либо наоборот хочет, но это не получается, это не получает, либо он это не дает, либо не предпринимает. Вот здесь также, вот здесь вот как вот вот вот и так можно сказать, и вот здесь и так. Возможно, это один тот же, кстати, контингент женщин, либо это два разных. Поэтому, девушки, если что, здесь может и так проигрывается и так проигрываться, вот так. А, то есть и так, и так. Я про сразу говорю. Поэтому, в принципе, давайте далее. В принципе мы смотрели. Поэтому спасибо вам. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант? Какого мнения друг о друге здесь по четвертом варианте? Здесь у нас сторона женщины, здесь у нас сторона мужчины. Какого мнения? Какого мнения здесь женщина о мужчине? Какого мнения здесь женщина о мужчине? Лев. Какого мнения здесь мужчина, а женщина? Мужчина-то тоже. Цари зверя, цари зверей. Ну что, давай посмотрим. Так. Какого мнения здесь она. С работы не вытащишь какого мнения здесь он на ней расстраивается постоянно а два собака пара два собака пара но в разные какие-то стези упоры делают в разные направления но здесь два собака пара это интересно здесь человек может также кстати а если а если да здесь и может быть и так и так давайте давайте смотреть что именно Давайте смотреть, что именно. Отлично, хорошо. Здесь может и другое, кстати, мнение быть. Оно, честно, тоже актуально. Ну, кто, у кого-то мнение насчет работы очень сильно, Либо, либо кто-то здесь лоботрясничает, либо кто-то здесь в работе вообще, но там тогда полностью. Здесь именно связано с работой. Либо лоботряс... Либо слишком работает. Может, и то, и другое проигрывается. Вот, вот это я бы здесь сказала. Может, пора уже на работу. А? А, вот. Здесь, если семейное отношение, то он считает вас своей, даже какая вот тут драма, драматичная женщина, какая вот здесь больше какая-то некоторая есть, идет искушение, здесь стабильно, возможно, также стабильное отношение я даже не исключаю здесь. Да. То есть здесь, возможно, есть очень сильно стабильные отношения. Возможно между этими людьми либо у одного из них. Я не исключаю какие-то тут семьи. Здесь девушка все принимает близко к сердцу. Девушка, возможно, немного не выше ранком, чем мужчина, либо по зарплате, либо вообще. Но при этом, да, но при этом считать ее своей женщиной. Я бы, я бы сказала своей, несмотря на то, что есть какие-то распри, есть какие-то раздорья, либо есть какие-то потерянные мечты, либо некоторые страдания. То есть тут вот считает свои своей, она моя женщина, она мне там предначертана, как хотите. Мне с ней хорошо, мне с ней приятно и тому подобное, и все. Вот здесь я бы сказала больше так. Она моя, и вот, вот здесь вот и никуда не денется, влюбится. А ты от меня а ты, а ты от меня не избавишься. Вот здесь вот то же самое. Здесь я бы сказала вот такое мнение о вас. То есть вы крепкие. Возможно, у кого-то из вас есть семья, либо вы сами оба составляют тут семью, большую цельную. Поэтому здесь у нас мнение, на самом деле, что-то с работы либо совсем лоботрясничаем, либо работаем как мы хотим. Либо полностью погружены в работе. Вот. Но здесь у кого-то либо у вас дома постоянно нету. Вот здесь где-то упор вы делаете. Ну, то есть здесь женское, женское мнение о мужчине, что э, здесь делается на некоторых вещах некоторый упор. То есть мужчина то ли лоботрясничает, то ли он работает, то ли все вместе, но просто такой момент сейчас лоботрясничество. Но в принципе, неплохое здесь есть отцовство, возможно, также неплохое. Возможно, просто дома нету. Либо есть просто дети, что надо больше внимания детям уделять. Здесь я бы сказала больше так. Да, дорогие мои. Ну, здесь за кого-то прям сердце болит. Здесь у нас у женщины сердце болит за мужчину в каком-либо плане. Также в плане финансовом, в денежном, либо в денежно-финансовых отношениях, в вопросах так же. Немножко, я бы сказала, даже сердце побаливает в этом плане. Вот. Ну да, здесь вот вот здесь вот как два мнения, что ли. Либо два-двух двух разных женщин, либо это одно и то же мнение, но в разное какое-то время и разные периоды жизни. Поэтому вот здесь, я бы сказала, какая-то вот такая простенькая прям позиция, поэтому вот, короче, как-то так. Поэтому, дорогие мои, вот мнение вот такого. Девушка и здесь мужчина. Поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Переходите на ABUST, если вы хотите знать про карты немножечко больше. И всем пока-пока.